Приветствую тебя! Это обзор от Mob.ua, и я трэш. Вспомни, каким прекрасным и беззаботным было детство геймера. Те далекие 90-е, когда рождались самые яркие запоминающиеся персонажи игр. В их числе был и Раймон красочный, великолепно анимированный персонаж, путешествующий по чудаковатому, но прекрасному миру. Разработала игру компании Ubisoft в сентябре 1995 года. Для Atari Jaguar, MS-DOS, а после PlayStation и Sega Saturn. Мало кто знает, но первоначальная игра рассказывала об 11-летнем мальчике который создал на своем компьютере параллельный мир под названием «Здесь круто». Когда злые существа вторгались в этот мир, он превращался в супергероя Раймона, чтобы остановить их натиск. Потом произошли некоторые изменения в сценарии, и мы увидели уже отдельного самодостаточного персонажа Раймона в классическом 2D-платформере. Позже вышел с десяток игр о его последующих приключениях, но они отошли далеко от жанра, перейдя в трехмерный мир. Спустя 20 с лишним лет, Ubisoft решили вернуться к истокам в момент сильной популярности 3D-игр, и не прогадали. Вышедший в ноябре 2011 года, Raymond Origins стал глотком свежего воздуха. Сочная мультипликационная графика вернула Rayman в родной 2D мир, а вместе с ним и подарила нам чувство ностальгии, переносящее нас в далекое детство. Художникам удалось убедить всех, что даже сейчас платформер может тягаться с популярностью кинематографических экшенов. Кропотливый труд и вера в возрождение жанра помогли разработчикам создать поистине шедевр. Ведь игру можно считать полноценным произведением искусства, столь красивых, я ярких, красочных и веселых платформеров мир доселе еще не видел. Я не напрасно рассказываю тебе о Rayman Origins, ведь сейчас рассказ пойдет о продолжении серии, которая вышла на Android. Raymond Jungle Run, те же авторы, тот же двухмерный, смешной и безудержно яркий мир, точнее говоря, его малая часть. Помнишь бонусный этапы из Origins, где ты, не останавливаясь, преследовал сундуки? Вот по духу Jungle Run близка именно к ним, с той лишь разницей, что ты никого не преследуешь, а поворот назад технически невыполним. Задача Rayman'а собрать как можно больше люмов таких спящих светлячков и добежать до финишного флажка при сборе всех люмов на локации в награду ты получаешь изумруд который служит зубом для местной смерти собрав 5 зубов ты получаешь доступ к дополнительному уровню отличающимся еще большей сложностью от всех помимо собирания светлячков в нем будет необходимо пробежать раунд за как можно меньший промежуток времени а время за которое ты его пройдешь будет отображаться в онлайн таблице рекордов в общем как ты наверное уже понял из 2d платформера игру превратили в runner. сюжетной линии тут нет их четыре главы в которых по 10 уровней каждый из которых тебе нужно проходить одной из четырех способностей сначала у тебя есть только прыжок затем ты учишься планировать воздухе бегать по стенам и под конец спинать всех направо и налево короткие стремительные забеги по головокружительным локациям не успевает утомить да и баланс сложности выдержан идеально управление очень удобное к нему привыкаешь сразу одна кнопка на одно действие проще не бывает а графика вообще заставляет незаметно пускать слюни от рот. Каждый уровень наделен своим личным шармом и музыкой. Наверное, именно по причине прекрасной картинки и простого управления Jungle Ран не раздражает, не надоедает, а лишь расслабляет, даря море удовольствия. Все настолько качественно и великолепно, что глаза не хочется отрывать от планшета, да ты и сам сейчас это видишь. И при всей этой красоте, игра не подтормаживает и не глючит. Итак, подсчитаем плюсы. Потрясающая графика, шикарное музыкальное сопровождение, великолепная анимация и геймплей, удобное управление и низкие требования при весе всего в 100 мегабайт минусы а минусов для игры такого уровня у меня и нет ну, разве что желание и надежды на полноценное портирование Rayman Origins. В общем, настоятельно рекомендую данную игру по меньшей мере три раза в день, и уныние пройдет как не бывало. С ней тебя ждет самое приятное и беззаботное времяпровождение за Android. Скачай и окуни в сказочный мир Rayman Jungle Run. Хорошего тебе настроения. Это все, что я так хотел тебе рассказать. Если тебе понравилось, ставь лайк, подписывайся на канал, рассказывай братюням и вступай в группу. Там еще много интересного. Это был обзор от Mob.ua, и я